Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы поговорим о том, как же нужно питаться для того, чтобы наши волосы были здоровыми, красивыми, блестящими, густели с каждым днем. В общем, об этом пойдет речь. Как вы понимаете, наша внешность напрямую зависит от того, чем мы питаемся. Поэтому, как только перед вами стоит задача изменить качество и структуру ваших волос, обязательно задумывайтесь в первую очередь даже над питанием, не над тем, какие маски нужно применить. Зачастую для того, чтобы кардинально сменить внешний вид ваших волос, вам достаточно ввести в рацион всего несколько продуктов. Например, если у вас сухие волосы, концы секутся и вообще волосы выглядят неопрятно, тот же самый пушок возникает, то значит вашим волосам очень сильно не хватает влаги и незаменимых жирных кислот. Нам нужно ввести в рацион продукты, которые обладают этими жирными кислотами. Рыба жирных сортов, семга, форель, тунец, сардины и сельдь. Если вашему организму не хватает жирных кислот, то авокадо это вообще must-have. Оливковое масло, ну а также орехи. Кроме того, если у вас сухие волосы, значит им не хватает влаги. Начинайте пить воду не менее 2 литров в день. Сальные жирные волосы говорят нам о нарушении жирового обмена и о том, что вашему организму не хватает катастрофической витаминов группы В. Но витамины группы В находятся в бобовых, злаковых, куриных яйцах, орехах, салат и зелень. Очень хорошо помогают пророщенные зародыши пшениц. Возьмите пшеницу, научитесь ее проращивать. Я когда начинала есть раски пшеницы, просто и кожа становится идеальная, и волосы, ну а также пивные дрожжи. Если наши волосы в целом не сухие, не жирные, но вот как-то выглядят не очень здорово, потеряли блеск, шелковистость, такие признаки говорят нам о том, что в вашем организме не хватает цинка. Цинк в большом количестве находится в морепродуктах, в бобовых, в курином мясе, семена подсолнечника, овсяные хлопья, черный хлеб и молоко. Когда у меня выпадали волосы, я сдавала кровь на анализы, и оказалось, что у меня очень мало железа в организме. Нехватка железа провоцирует выпадение волос. Железо находится в красном мясе, в печени, в бобовых, в цельных злаках, а также абрикосах. А вообще стоит знать, что волосы на 97% состоят из кератина. А кератин, по сути, это белок. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас быстрее росли волосы и выглядели они более ухоженно и красиво, то вам нужно включить побольше белковых продуктов в ваш рацион. Орехи, сухофрукты, мясо, соя, бобовые, молоко и сыр тофу. Все эти продукты дадут вашему организму необходимое количество белка. В целом, я думаю, ясно, что нужно как можно больше уделять вниманию полезным продуктам, нежели всяким фастфудам и так далее. Все это, конечно, разрушает наше тело изнутри. Просто посмотрите на себя в зеркало и увидите, если у вас есть лишние килограммы, волосы нездорового вида, на коже какие-то высыпания, значит, скорее всего, причина на самом деле кроется в неправильном питании. Измените питание, изменится все. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Подписывайтесь на канал «Секреты Роскошных Волос. Вас ждет еще много интересной и полезной информации. До новых встреч. Пока-пока.